Макгрегор. Нихуя себе, боец! Не <смех> уходи, <смех> <смех> <смех> блядь! <смех> Иди! Сукал. Сот <смех> два нахуй, я поставил. На старт. Внимание. Марш. Это же варанж. Варанж, где? Как зовут нашего кота?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 Только подъедь нормально, я с родителями стою. Эй, блядь! Отвечай! Отдельный батальон старший лейтенант Александр. Порядки трезвы сегодня? Нет, как всегда в говно. Как всегда в говно. Поезжайте Магазин Планета Одежды в дом будет. Трудерец отказывается мне выдавать да. чек на сумму 99 не дам!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 Да, свон виска like Эй, hey, девчонки, 16 ряду, how do you do? How do you Я буду идти till big буду на бивак, put a А business woman is my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 Короче, я тут, пасу, коров, блядь, ну, блядь, перевернулся. Короче, пасу я тут коров, но ну, и тут еще меня на блядь, водите, ну. Хули, сейчас до обеда все сделаем. И домой на. Ты еблище-то раскатал, я хуяю, блядь. Нихуя хрюкало, как вы вас всял. Нажимаемся-ка, больше не останавливаемся. Заяц, не страдай хуйнёй. <звы> Оказалось, пять сраных минут. И если бы я сразу узнал, что там есть дыра, и что тут то можно пролезть, то это бы закончилась бы минута за... Если ты случайно оказался на мертвом море с арбузом без косточек, пачкой Прингл,